всем привет вы на канале Saplay. сегодня мы играем в гост watchers получили 10 уровень и попробуем поймать нового призрака на стриме мы уже поймали демона надеюсь что в этот раз что-нибудь из новой пачки опять нам выпадет поэтому если вам интересно Нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Это очень важно. Я только начинаю развивать канал. И ваши лайки и подписки очень много значит. Итак, мы начинаем. Так. А, все двери открыть, сфотографировать, ответ на доске, ослабить поглотителем плазмы. Разозлить. Хм. Разозлить. Ладно, понятно. А, Берем стартовый набор Охотника Я видел, что вообще просто берут И все это дело скидывают в... Ой, ну нет ну, ну здесь то, что сломалось Сейчас мы сразу закинем туда Чтобы уже это так Скажем, он И что там уже? <связывающие> В смысле? В смысле? <связывающие> так, у нас минус 15. Вторая лампочка перегорела. Ты что, призер? <связывающие> Пожалуйста, да, ладно, давайте мы соберем с него вот эту штуку. Он здесь на лестнице стоит. Эээ. Куда ушел? Какой-то очень активный призрак Он мне кажется Там рисуют в блокноте э. Было 100 Ну вы видели? Было 100 Так, детские следы Блин, ну... Наконец-то. Так, ладно, температура и датчики нам понятны. Я слышу.. Слышу эту штуку. Так, у нас какие-то каракули, это ничего не взаимодействует, мы уходим. А, давайте поставим... Все. Это у нас а, минус 20, минус 10. Следы у нас... Нога, Блин, это ребенок Ну ладно На самом деле ребенка очень мерзко ловить Как по мне а, Это ребенок, что нас защищает? Нас защищает благовоние Возьмем благовоние И... Ну, в принципе, все ничего не надо нам больше Куклу он подкидывает, я так понял, да? Подожди, он куклу вообще швыряет. Так, куклы я не вижу, значит, он ее швыряет. А... Охотичьися? Ты что? Так, три. Ого, так сразу. Ну что, сел боговонит. Так, ну мы выйдем, наверное, из дома. равномерно mp3 ну mp3 наверное это понятно что это ребенок блокнот у нас каракули каракули частицы 500 тысяч доска у нас в угол но призрака мы быстренько определили ладно это было легко но на самом деле то что легко это даже не очень хорошо а, сфотографировать ответ на доске. Сейчас мы это сделаем. М -м -м, плазма, мы его ослабим. Разозлить мы его тоже разозлим. Он сидит, малыш. Так, давайте мы, наверное, пойдем возьмем камеру. Начнем искать все-таки эти проклятые шмотки шмотки лампочки все вырывает так у нас здесь эктоплазма так пожиратель снов угу. а мы можем выйти кстати давайте мы выйдем Да, да, куклу ты там швыряешь, я знаю, я вижу. Так, пожиратель снов. Масочка. Так, нам нужно задание еще открыть все двери. Давайте все двери откроем. Так, стоп, давай, есть. ой ой Это сейчас было немножко, так скажем, страшноватенько. Так, а... Да, я слышу, как ты куклу швыряешь, все, успокойся. Ну, в подвале у нас нету ни шмотки, ни эктоплазмы, поэтому.. Так, на. Мы не посмотрели еще здесь. А, нет. Блин, она наверху похоже. Слушай, эктоплазму наверху. Все, я, я записал. Только не вниз, пожалуйста, ну меня вниз Отлично, о Здравствуйте Так, мы где вообще? Ну, сейчас мы не уйдем уже Вот Маленький засранец Ух, какой засранец мелкий, а? Так, ну ладно, у нас... Не, ну то что, благо... то, что у нас есть благовоние, это очень круто, потому что как бы, ну... А, ладно, мы пойдем скинем все-таки. А хотя зачем? Мы камеру оставим здесь наверху, возьмем сразу эту розочку. У нас защита есть. А, получается, мы еще, нам нужно еще найти одну. Розочка. Черепок. А, вернемся за... Камерой. Блин, а я сейчас не помню, где я камеру оставил. Реально. О. А мне камера не нужна. Нет, точнее она будет нужна. Ой. Да блин, что у меня с этим? С действиями. Так, получается, что ты тут делаешь, а? Ребеночек, нужно найти камеру. М -м -м. Так, ладно. А, на первом этаже мы все двери открыли, да? Да. <кх -кх -кх. Так, нет, сейчас мы выходим. Нужно найти мою камеру Блять! А как так? Что такое происходит? Дядь, ты чё? Я не ожидал вообще этого Вообще не ожидал Так, зеркало Пиздюк бегает, блядь Так, нам нужно, нам нужно, наверное, уйти все-таки. А, Начинаем с. Ой, блядь, меня аж это немножко в жар бросило. Я этого, сейчас не ожидал. Так, ладно, давайте что-то у нас. Золотая бомба. Золотая бомба. Проклятую детскую игрушку в доме. Она в туалете у нас. А... Мы берем наш пистолет. М -м -м, у нас на кухне, да, вроде здесь? Эктоплазма Да, на кухне эктоплазма О, он рычит еще Ребенок рычит Ну, в принципе, нам это ничего не дало а, Так Камера, где камеру кинул? Я не помню, где я камеру кинул Это очень плохо, что не помню так, нет, нам надо ждать. На тебе. Получай. А, нет, не здесь. Блин, я вообще, я, короче... Я, я короче, вообще очень плохо это... не здесь стоп подождите так эта комната нам не подходит там был призрак я его увидел это тоже не наше. блин блин блин блин где где где Нет, я здесь был Ой-ой-ой Все, забираем ее с собой Я не помню, где камера Ну, типа, видеокамера Я не помню вообще прям где Так а... Открытие двери выполнили Включить 5 источников света, ладно, это херня, это мы выполним, книгу возьмем, защищает и злит, ну обычную бомбу, нам же надо разозлить призрака. правильно, правильно, а сейчас мы что делаем, включаем свет, извините, три, а я двери не все открыл да еще, блин, а где я еще двери не открыл? А я свет не включаю, почему? А, блин, тут свет нет. Четыре, пять. Oh, блин, ну вообще везде свет вырубил Я не могу понять, где Я, я постоянно почему-то в этом доме путаюсь oh, Я не помню, во-первых, где моя камера Я бы с этой камерой бы искал бы э -э Так, мы успеем бежать? Да, Успеем А, камера на входе лежит Прикол, да? А, ладно Ой, отлично Это прям замечательно Так, а что у нас защищает вот эта штука? Ага Все, мы сейчас ее берем Ну, у нас, во-первых, на кухне Джейдс. У нас книга еще сработала, да? Или нет? Там книга сработать должна была. Так, еще у нас одна возле прям входа здесь. Сейчас мы эту штуку вынесем на улицу. Книга не сработала, кстати. А -а -а. Магическая книга и ритуал пентаграммы ну, В принципе, блин, лег легко получается Как-то, нет? Или мне кажется? А, пойдемте, поищем вторую Я ее слышу На втором этаже где-то, да? Мы еще не все двери открыли, прикиньте А я Даже не знаю, где двери <свист> Может быть, книга сработает? Пожалуйста. <свист> Я знаю, где она. Ну такая в принципе у нас получилась легкая поимка Ну по моему мнению Я не знаю По мне так очень все легко а... В смысле он украл? А книга не сработала, да? М -м -м, понимаю, понимаю, да. Ладно, я понял. Всё, сюда не заходи. Ну теперь открыл. Капец, как-то... Книга, алло. А может, мне надо было положить как то по-другому? Ну, я не планировал, конечно, искать еще раз все это подряд. Так, нет, вот эту штуку надо... Сюда скинуть. А, это фонарик. Так, мы идем за... Моей камеры Да, я и книгу использовал, эту хрень использовал Молодцы, конечно Ритуал пентаграмма осталось мы купим, наверное, еще... Так, защищает еще золотая соль. Защищает золотая соль. Мы еще разозлили его, да? Я его не разозлил? Ну ладно. Сейчас разозлим. Да и везу ее возьмем. А, нет, подождите. Нам не надо лишний... Лишний слот. А, нужно сейчас найти... Так, сейчас э, идем за камерой. Слушай. Зеркало нам не нужно. Это очень плохо. Я бы не хотел сейчас на охоту попасть. Это уже все лампочки перебил. Так, ну я предполагаю на первом этаже Может даже в подвале ну, Я сейчас буду сейчас долго искать эту штуку Слышу. Слышу. Так, все, мы собрали Получается Вот ту штуку Нам нужно купить Благовоние Ну, типа оно такое Самое дешевое Самое простое И в принципе мы идем Получается сейчас сгонять его при помощи пентаграммы. Сейчас там скину Шмоточки все-таки о, нет, подождите. Волговоние, как раз таки, не хочу скидывать. Вот эту штуку, вот эту штуку. И идем за клинком. Так, сейчас смотрим. Ага, ловец снов, розочка, цветы. Ага. маленький дяде не надо А черепок совпал. Блин, он так сел. Типа это. Блин, ну ребенок на самом деле только призрак. Странный. <связь> <связь> Противокатись каком-то. Так, ну, в принципе, это была легкая каточка. Я надеялся, конечно, что будет новый призрак, но, в принципе, у меня видео с ребенком а, нету. Поэтому вот такой у нас призрак получился. Вот такой призрак. В принципе неплохо, всем спасибо за просмотр, мы повысили левел, а, ждем 20-го, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока!